Зверь в кромешной темноте, и зверем Богу названа цена, прогнулись все и братья во Христе, прогнулось все, но не моя страна, был урожайным высокосный год, и кровью смерть была пьяная пьяна, а тут свинцово гнулся небосвод прогнулось все. Но не моя страна О, небо пламя и выбор строг Там за нами и с нами Бог О, небо пламя и выбор строг Россия с нами и с нами Бог Здесь памяти не предали отцов Здесь не отдали Дедовской земли, какой ценою не отыщешь слов, здесь зачизну жизни берегли, и снова сила русская в руках, и жизнь и смерть за Родину красна, стоит и держит небо свод в беках, моя непокоренная страна, по небо плана и выбор. Погибнуть на кресте Но на колени Не поставить нас В кровавом полюшке Один за всех Стоит и держит Небосло Данба.